Привет друзья! На связи Алекс. Итак, готова к запуску новая потрясающая конструкция человечества телескоп имени Джеймса Уэба. А кто такой Джеймс Уэб? Он был руководителем космического агентства НАСА как раз во время реализации программы Аполлон. А телескоп, который носит его имя, отправится к началу вселенной. И он увидит больше, чем Хаббл? Да. Космический телескоп Хаббл смог заглянуть на 13,4 миллиарда лет назад и сфотографировать галактики, которые образовались через 400 миллионов лет после Большого взрыва. А новый телескоп, оснащенный новейшим оборудованием, сможет увидеть, как вспыхивали в ранней вселенной первые звезды, которые состояли только из водорода и гелия, как возникали первые галактики. А почему он может заглянуть так далеко? Это очень мощный телескоп. Диаметр зеркала его почти в три раза больше, чем у телескопа Хаббл. Эта уникальная конструкция состоит из 18 блоков, а раскроются эти сегменты только после выхода телескопа на орбиту. По размеру... «Хаббл» сравнивают с автобусом, а новый телескоп имеет высоту трехэтажного дома, длина его 20 метров. Самая большая часть скопа это гигантский солнцезащитный щит. Большой зонд из полимерной пленки – это основа всей конструкции. Но телескоп Хаббл все еще находится на околоземной орбите. Не помешают ли они друг другу? Вот это им точно не грозит. Хаббл вращается вокруг Земли на высоте 570 километров. А Джеймс Уэбб будет находиться на расстоянии полтора миллиона километров от Земли. И вращаться он будет вокруг Солнца. Причем синхронно с Землей чтобы не потерялась связь. А самое главное, Джеймс Уэбб будет работать в инфракрасном диапазоне, а значит он сможет видеть сквозь космическую пыль и газ. Кроме того, он сможет фиксировать невидимые объекты, которые давно погасли и излучают только тепло. Ученые надеются с помощью этого телескопа наконец-то понять, что собой представляет темная материя, одна из неразгаданных тайн Вселенной. А еще Джеймс Уэбб позволит обнаружить и исследовать новые экзопланеты – даже небольшого размера, который находится, как и Земля, в обитаемой зоне. Может быть, ученые найдут на них признаки жизни. По крайней мере, они очень надеются на это. Так что остается дождаться запуска и наладки телескопа. И приключения начинаются.